Все, кто выступает на каких-то мероприятиях, говорят, год был тяжелый. А я считаю, что год был прекрасный, потому что это был год нашей с вами жизни. И я хотела бы еще сказать вам огромное спасибо, потому что большинство из вас действительно искренне служит своему делу, искренне служит своему городу искренне служит своей родине. Поэтому спасибо вам большое. Мы еще с вами очень много чего сделаем и в следующем году и в следующих годах тоже. Спасибо. Одним словом, масштабные задачи решены. Очень много сделал в 2015 году, но еще большие горизонты нам предстоят. Вот так держать. Спасибо вам. Ну и за работу. <звы>